Всем привет! На 26 декабря 2021 года, день воскресенье. Так, карта вечера с 18.00 до 24.00 или 0.00. .00, вот, до 12 часов ночи у нас вечер, 6 часов. Получается, вы будете думать о своем здоровье. Карта вечера у вас о своем здоровье. Надо обследоваться, УЗИ-анализы сдавать. Обязательно все по назначению врача. Приходите к врачу, вам все врач назначает. Дальше смотрите результаты с врачом, и врач будет уже исходя из результатов, будет либо назначать витамины, либо лекарства, возможно, у вас все хорошо, и вы. И зря как бы переживали, но в любом случае вы обязаны и должны знать о своем состоянии здоровья. Всем пока!